привет друзья муховязы хочу показать вот такой вот лайфхак подглядел я это в заточников ножей используется для тонкой доводки лезвия такую штучку я сделал вполне годится для правки ножниц свертый сплав припаял к шурупу ручку из дерева и подтачиваю ножницы Так вот, берешь. Все, отверяем. Вот такая вот И бомбаха. Периодически тоже подтачивать требуется.